А что не так? Что мне кажется, мне там места не оставил. Ну, что мне сделать, давай. Мне кажется, я потолстел. Вань, а -а -а. Не, не только тебе кажется. Да? Я-то вижу, что, что репа. Ты видишь, я камеру подальше ставлю. Знаешь почему? Потому что репа не включается А скоро пляжный сезон? Скоро вот это, когда вот это? Раз в сезон на пляж? Нет, поехали. Все, я только за. Что сегодня? О чем вещать? Послушайте. Надо мне тоже уже рубашку одевать потихонечку. У меня эти водолоски уже при, приелись. Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ВДВ. Иван Колосов. Илья Шамшин, друзья, вот она наша вся грядочка. Подписываемся, лайки, уведомления. Да, кнопочки все снизу. Брось Комментарии мой. сразу же. Да. Хочется с вами поговорить о сезоне, о зимнем сезоне в городе Сочи. Хочу сказать, у нас был снег. Да, Сколько у нас был снег. Буквально на час, на два и все расставило. Да, э, все, я думаю, видели это по центральному телевидению, да, потому что центральное телевидение рассказывает, когда в Сочи снег попадает, потому что в Сочи наступает такой, как скажем, ну, коллапс, да, то есть у нас основная часть машин ездит на летней резине, естественно, они не выезжают, а кто выезжает, Такую погоду то делать не совсем правильно, потому что очень много мы видим публикаций, когда машина вот просто скатывается. И самое интересное, самое смешное, то что это происходит все в рамках там двух-трех часов. То есть это не день, не два, не неделя, не месяц, два-три часа. И как правило это утро, я говорю. Да, но самое, знаешь что? Вот именно вот в этот момент, когда идет снег, когда в Сочи здесь что-то похолодало, якобы какая-то погода испортилась, а вы выходите из комплекса к себе во двор. Бассейн подогреваемый и просто кайфуете. Да, есть такое. Поэтому, друзья, однозначно в Сочи есть чем заняться и в зимний период. То, что касается бассейнов. Кстати, э, вот эту тему мы не поднимали, а хочется ее обсудить и побольше углубиться в тему бассейнов. Вот смотрите, основная часть, то есть это не мои слова, то есть, э, это то, что я вижу, то, зачем я наблюдаю. Основная масса у нас покупателей, даже, ну не только покупателей, а туристов, э, гостей и так далее. А, хотят чтобы у них в комплексе Например, был, это бассейн. Это, это, это, это, был бассейн, бассейн да. и зачастую всем не важно какой бассейн, mm -hmm. главное чтобы он был, хотя бы детей вот туда там или внуков там mm -hmm. храмов, просто вот туда вот отдать в этот бассейн пускай они там занимаются. Друзья мои, родненькие, то, что касается вообще бассейнов в городе Сочи. Бассейнов в городе Сочи достаточно много. Практически в каждом комплексе сейчас есть. Ну, не в, ну не в каждом, но ну, да, практически ну, да. Основная, да, масса. У нас, у нас уже даже большие бассейны делают э, в живых комплексах. Алипарк. Огромнейший бассейн. Да. А, но я хотел немножко о другом поговорить. Знаете как? Бассейнов действительно много. У меня, кстати, был такой опыт. Мы были на Соблике в ЖК грин И мы, знаете, что сделали? Мы коптер подняли наверх и посмотрели, сколько вообще бассейнов на соблитке В каждом, практически в каждом доме есть бассейн. Но, есть огромное но, друзья мои, смотрите. Нормальная визитная карточка. Нормальных бассейнов э, те, которые подогреваемые, те, которые приятные, с подсветочкой все. Подсветочкой, да, которые комфортные, ухоженные и в которых приятно купаться не только, допустим, маленьким детям, но и взрослым и причем такие, ну, достаточно, как правильно сказать, ну ладно, не буду говорить, От достаточно ухоженных э, бассейнов здесь не так и много в городе Сочи есть у меня хороший пример это жилой комплекс Мадрид 4 он находится на Мамайке, хорошая локация комплекса вопросов нет он кстати визуально похож на отель И многие думают, что это отель, но это а, квартиры там есть большой бассейн вот на фотографии этот бассейн смотрится классно то есть если допустим вы рассматриваете там для отдыха, для покупки там ну не важно для чего вы смотрите, да, то есть вроде бы локация хорошая вроде бы море рядом, вроде бы бассейн есть но бассейн там не подогревается бассейн там относительно не обслуживается и работает только в летний период времени кстати насчет летнего периода времени я в этот бассейн ни разу не заходил хотя был на нем очень часто потому что там собирается большое количество народу и они его сами подогревают ты это хочешь сказать да, Говорит, было, говорите, да, почему вы меня выгоняете? Ну, вы, говорят, бассейн писаете. Так все же писают, но один вы с бортика. <свист> <свист> <свист> да нет, на самом деле, вот все шутки шутками. Знаете как? Интересно то, что все бассейны красиво смотрятся на фотографиях и на видео, там, на каких-то обзорах, но когда, допустим, вы находитесь у себя регионе, но понятно, что вам бассейн нравится, да и мне он нравится, это прикольная штука, особенно для детей, прям вообще кайф, но действительно хороших, полноценных бассейнов, блин, ну на пальцах, наверное... Ну есть комплексы у нас, да, которые можно рассмотреть, бассейн все-таки делает свое дело, он как-то создает вот этот уют, приватность, комфорт для отдыха, когда вы можете выйти в любое время, да, и пойти там... Мы с Ильей встречали, по-моему, это было два года назад, это было с 20 на 21, 20 на 21, год с 31 декабря по 1 января, когда прям, люди ну, новогоднюю ночь, да, прям, прям новогоднюю ночь мы купались в бассейне в комплексе Green Palace. Ну, выпивали, отдыхали, веселились, какой-то праздник был. Кстати, ну, был праздник, праздник... новый вообще-то был. Ну, года, да, года. да, да, да. А, было не так уж и тепло, да, кстати, но ну, все-таки новый год, э, ночь, но в бассейне было нормально, комфортно, друзья мои. И знаете что? А Те, кому нужен бассейн, мы, как правило, рекомендуем ЖК Green Palace. Ну, то есть, если вы там в нормальном бюджете, там умеренном, чтобы этот картиночек был, мы рекомендуем именно Green Palace. Почему? Да потому что. Потому что там хороший бассейн. Там два бассейна, один летний, другой подогреваемый. И вот эта территория, не летнего, подогреваемого бассейна, она действительно классная. Кстати, вот если просто представить на минуточку, вот просто мы с территории ЖК Green Palace Убираем, подогреваем бассейн, просто выдернем вот, вот эту вот эту вот эту, вот, вот эту зону, то Грин Пэлас тоже и не Грин Пэлас. Ну просто представь, вот, вот, вот это вот убираем, мы убираем, а И он будет бассейн? все такие же. Он обычно какой-то да, Среднестатистический обычный дом, как да. и там все есть. А и плохой. там, кстати, сам бассейн, он сделан, знаете, он, блин, он сделан вот так, как наверное должен быть. И он приятный, он комфортный, и он подогреваемый. Кстати, не до конца у нас все понимают смысла подогреваемого бассейна. Ведь знаете как, когда он подогреваемый, вы в нем купаетесь каждый год, каждый день в любое время, в любую погоду, когда он не подогревается, ну блин. Вообще вообще зоны отдыха, спа-зоны очень они, конечно, дают такие большие плюсики для любого комплекса, если разобрать комплекс, например, там космос, который сейчас, да вот этот одажу. Там шикарный хороший бассейн шикарный летний. летний да ну хорошо ты можешь прогуляться в спа центр и там есть тебе теплое там... да. то есть есть хорошая альтернатива если рассматривать даже плюс-минус практически одинаковая цена входа но правда понятно что ты в грин-теласе можешь проживать сам а в вода ты не можешь проживать ну, по крайней мере, если рассматривать э, мокрую зону, вот эту бассейн, то там... Слушай, а вот еще такой поток. бассейн, знаешь, такой хочется обсудить. Э, на морской симфонии 2 классный бассейн, визуально так вообще просто конфетка. Но, опять же, он э, не подогреваемый, он летний. Ну, понятно, что в межсезоне там движухи нет. Да, а если, но... если кто-то из вас хочет рассматривать комплексы, э, чтобы во дворе был прям вот бассейн, вот хочу дом с бассейном, э, ну, значит, будет вам дом с бассейном, Комплексов на сегодняшний день, ну, как бы, Да, и все-таки, да, я понимаю все, всех тех, кто хочет купить а, объект, а, неважно, квартиру или апартамент с бассейном, но, наверное, а, в этом есть какой-то смысл. Ну, не, наверное, точно, потому что у нас многие бассейны любят. Очень интересный бассейн, прям вот такой огромный, чуть ли не, не практически на весь комплекс, Монтевиль. Угу. Небольшой комплекс у нас, да, и посмотри, какой у него огромнейший бассейн. Просто большой бассейн, шезлонги стоят, вышел, пожалуйста, бери отдыхать. Поэтому, друзья, если вы вдруг хотите что-то рассмотреть себе, недвижимость в городе Сочи, чтобы сразу же выходить и не идти там морю, а приезжать летом, принимать солнечные ванны, загорать и купаться в бассейне, то у нас вариантов предостаточно. И достаточно да, но хочется хороший. опять запомнить, друзья мои, запомните, бассейн бассейн, но розе, поэтому не все бассейны настолько приятны, как казалось бы, да, поэтому ну, на это стоит обратите внимание. Да, сейчас все гостиничные комплексы, которые будут у нас сдаваться практически везде бассейны, открытые, закрытые инфинити, подогреваемые э, ну прям огромные бассейны поэтому, ну это наверное у нас так в Сочи э, как визитная карточка чтобы к комплексу шел обязательно бассейн. Кстати, классный бассейн э, у нас на жемчужне там огромная локация там летом вообще тусовка. С морской там, водой да, там мы промкаем и зимой там бассейн подогревается с морской водой Блин, ну а там вот так вот прям прикольно выплываешь, он прям большой, да, вот выплываешь и так вот и все и поплыл дальше, и он прям большой огромный кайф. Да, поэтому. Что еще можем сказать? Да, друзья мои, хотите квартиру с бассейном, звоните. Хотите апартамент с бассейном, звоните. Хотите гостиничный комплекс с бассейнами и спа-зонами, звоните. Дадим вам лучшие варианты из всего Сочи. А если не хотите бассейн? Все равно звоните. Звоните, да. звоните. без бассейна звоните. Да. В общем, недвижимости очень много, есть что разобрать, есть что выбрать, самое лучшее, самое интересное. Да. Друзья мои, всем пока, спасибо за внимание. До встречи в новых выпусках. Пока. Пока.